Рассказывай, только кратко. Боль, в чем твоя боль? То есть есть вера, что деньги существуют, а уверенности нет. Сейчас нам нужно тебя расширить, минимум так, 10 раз. Ну, хотя бы, да, ты хотел бы? Конечно, да, да. Попроси ее. Пусть покажет всю свою мощь. Угу. Что там происходит, опиши мне такой высокий тощий скелет э, в шляпе с фи фиолетовой такой шляпе фрак такой тоже вместе гуля. то есть ты пришел к Илье через его чувство неопределенности правильно угу. Угу. скажи пожалуйста кайла ты понимаешь что ты живешь в его теле да а тебя это устраивает? Это неприятно. Мы одну и ту же боль чувствуем одинаково. А ты хочешь сейчас избавиться от этой боли, Кайл? А почему жить больно, Кайл? Почему? Что случилось? Ну, так ты чувствуешь только один вид боли. А когда ты живой, ты все чувствуешь сразу. Ты боишься чувствовать жизнь? Даже если это больно, да? Ну да. Угу. Покажи О, какая такая харя с полуиракезом таким. У него угу. вместо глаз такие два рубина но mm -hmm. они оранжевые, тусклые оранжевые. Mm -hmm. вот. но это тоже как как типа тотема такого. 202 год. Mm -hmm. по-вашему, mm -hmm. это произошло ночью. Но я mm -hmm. не умер, а мы... Погребли сами себя с помощью mm. решала. А кто мы? Сколько вас было? Пятеро. Тыся девятьсот сорок первый. Ну и что там было? Он пошел. за врагом в окоп. Mm -hmm. Я сделал контракт с творцом, чтобы моя жизнь, энергия перешла в куклу. И вот там моя жизнь находится. Ну, как посвящение шаманское он посвящает себя в шаманы что ли угу. о здорово хеша расскажи пожалуйста как это отразится на жизни никиты вот это прямая связь с творцом со свободой то есть это шаман свободы угу. Угу. Он вытащил из меня копье. Прекрасно. Он швырнул его в небо, которое было затянуто прям угу. свинцовыми такими тучами. Везде темно. Угу. И возник такой круг, как в центре торнадо, когда находишься, сверху облака чистые-чистые. Угу. Он путь себе открыл.